Привет, меня зовут Оля, и руководитель HR-отдела компании WebCom Group. Чаще всего людям кажется, что мы только проводим собеседование и звоним кандидатам. На самом деле это э, весомая часть нашей работы, но это еще не вся работа. HR может отвечать за обучение сотрудников компании, за адаптацию сотрудников. Он работает с университетами, работает с HR-брендом компании. Вообще, этап подбора начинается еще с согласования заявки и с подачи заявки в HR-отдел руководителем отдела, в который нужен сотрудник. В общем-то, мы собираемся, обсуждаем функционал сотрудника, обсуждаем портрет соискателя и уже после этого начинаем подбор в его обычном понимании. После этого, когда вакансия уже в работе, HR начинает смотреть резюме, звонить тем, кто подходит под описание вакансии и заявку руководителя, приглашать на первичный этап собеседования. После этого, в зависимости от вакансии, может быть или тестовое задание, или второй этап собеседования, по итогам которого уже принимается решение, возьмем мы человека или нет. На этапе поиска сотрудников во время скрининга резюме через HR проходит около сотни резюме в день. Очень важно обратить внимание на самые важные моменты, понять, подходит этот человек или нет. Из этих моментов я могу назвать это опыт работы, то, как он описан, очень важно, то есть нужно писать не просто Работа с клиентами, да, если, например, ты ищешь работу специалиста по продажам, а желательно указать, что ты продавал, какие были успехи либо неудачи, как ты с ними справлялся на текущем месте работы и чего ты хочешь от нового места. Также рекомендуется делать резюме сразу с фотографией и указывать там почту не формата «котик 95», а желательно имя, фамилия и более рабочий формат, так как поиск работы – это очень важно, это деловое общение. В общем, я советую указать весь опыт работы, даже если он был неофициальным, либо это были небольшие подработки и практики во время учебы в университете, описать его коротко, то есть не расписывать полностью, что вы делали там в 15-18 лет на своей подработке, а указать ее как, в общем-то, то, что вы там были, минимум функционала, а уделить больше внимания уже релевантному опыту, либо последним местам работы, на которых вы, в общем-то, сейчас работаете, работали. Перед собеседованием необходимо изучить информацию о компании, зайти на ее сайт, посмотреть, чем она занимается, изучить вакансию, посмотреть, где находится компания. И будет плюсом, если вы зайдете в социальные сети компании, посмотрите, чем она живет, кто сотрудники, кто работает, может быть, в отделе, на который вы претендуете. И тем самым это поможет вам понять дресс-код компании, то есть то, как идти на собеседование. Вы можете понять по социальным сетям, то есть смотря на фотографии сотрудников, вы будете видеть, в компании приветствуется деловой стиль или вы можете прийти в чем-то более свободном. На собеседование рекомендую приходить за 5-10 минут. Перед выходом нужно посмотреть, где находится офис компании, куда вам ехать, чтобы рассчитать правильное время дороги, и уже по приезду, в общем-то, 5 минут для того, чтобы настроиться, отдохнуть, выдохнуть и идти уже проходить собеседование. После собеседования HR-специалист согласовывает кандидатов с руководителем, рассказывая, в общем-то, более подробную информацию, которую он узнал на собеседовании, и показывая резюме кандидата. Уже при обсуждении мы приходим к решению общему, зовем кандидата на второй этап, рассматриваем его или нет. Но итоговое решение принимает всегда руководитель, то есть заказчик, в мы ищем человека. HR может рекомендовать что-то, либо говорить, какие риски могут быть по человеку. HR необходимо знать сферу, в которой он работает, чтобы качественно набирать кандидатов, общаться соискателями искателями и соответствовать уровню компании. Потому что, когда ты ищешь технических специалистов, тебе нужно понимать, чем он будет заниматься. Ты можешь не уметь настраивать это, но ты должен знать, что входит в функционал, и уметь отвечать на вопросы этих специалистов. Как минимум, мне ненавидеть людей. Это вопрос, что важно в вашей работе. А что самое сложное в вашей работе? Не убить людей. Да, я люблю свою работу. Она приносит мне радость и удовольствие. Несмотря на возникающие трудности, мне очень нравится то, что я делаю. Это были ответы на вопросы для соискателей. Если у вас остались еще вопросы, пишите их в комментариях. Это была Академия Вебком. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока!